Yes. Uh, uh, я родилась в Уфимской губернии. Кому же родился? Ну хорошо. А где родилась? Уфимская губерния. Уфа. У Уфимская. А где это есть? Это, это Казанская и Уфимская. Это Бряцьи. Бряцьи это близко к Москве или это Центр Бряцьи дальше, далеко от Москвы. О, далеко? Далеко Очень от Тебеера, вы думаете? Ну, а это считается, где Волга, Волга. Ага. Вы помните, Волга идёт? Да, да. Это на Волге. На Волге. А, а муж где родился? А муж Уральской купернии, на Урале. На Урале? Да. Оренбургский казак. Угу. Оренбург, город Хорошо. А вы, э, ваш, ваш, день, ваш день рождения когда? А, 23 июля. В каком году? 1887. Году. Ага. А муж так и тренч. Много раньше. Много раньше. Хорошо. А, когда, а когда вы приехали в Америку? 20 но в 2011 году. 11. В 2011 году мы приехали в Америку. Вы, вы уже в Сиско руководящим общиной. Сан-Франциско? Да. Разве? Это наш город. У меня папы... Саша родился здесь. Саша. Oh. Саша родился в Сан-Франциско, Канзас стейт Ага. Но Кириллайн, Кириллайн. Ну чего? Значит, ваш муж, и вы, когда вы живете в России, вы занимались духовной работой. Духовной. Да? Yeah? Я женским, женским кружком, а он общее собрание. А у нас было женское собрание. Я на женском собрании проповедовал Это где? баптистов. Это да, работал он в Сибири, в Леговешинске. А, мы поймем, как проверить, как сделать. Продолжаем. А, а, ну, значит, ваш, ваш муж а, служил... А, Духовной работе в России раньше, чем раньше. он приехал в Америку, так? Раньше он поверил еще на год раньше меня, и он с первого дня работал в России. А в котором году это было? В восьмом. В восьмом году? Да. Он поверил тогда в тех, восьмом году. Ага. И, и вы тогда были баптисты. Баптисты. А в а Ташкенте он поверил, а я тоже Стеньц. А и, и вот на Кишении приняли в Ташкенте, нет. Mm -hmm. Ну, и когда вы приехали в Америку, вы приехали как баптисты? Да. О! Как баптисты приехали. Ага. Но вы приехали где? В Нью-Йорк? А, ну, в Сан-Франциско. В Сан-Франциско? Сан Сан Это наш первый. Через куб. Европу? Через Китай и Японию. О, через Китай. Мы в Харбине тогда жили, из Харбина. Да, да, да. Муж приехал, а кто меня за ним? Ну, когда вы жили э, в России и служили... Тогда свобода была для религии. Была свобода. Можно было... Русские православные священники, архиреи приходили в не беседовали своим мужем и другими братьями по <реклама> <реклама> духовной работе. <реклама> Но... А, и а, у вас... У, ваш муж был пастор. Церковь большая. В Иркутском была, и в этом благовещении большая была фактическая церковь. Но там было была кроме пастыря. Там. А в Москве, в Москве в то время было э, много баптистской церкви или евангельской? В то время мы не были в Москве, так что я не могу Это сказать. Не Но, а а в, в каком городе э, Иоанн э, служил как пастырь в России? В Ишкутском, в Красноярском. И там, и там было э, сколько церквей евангельских? Было евангельских. Я думаю, я одной, одна а, и православная одна, и верующих одна. А, Значит, город не был такой большой? Нет. Он только строился. Красноярск только расстраивался. Еще не назывался Красноярск. Хорошо. И uh, когда вы приехали в Сан-Франциско, он здесь... Uh, он уже был пастором здесь. Пастром здесь. Как долго вы здесь а здесь? он был два года. И уехал в Лос-Анджелес. Работал. Oh, nice. А из Лос-Анджелеса он хотел ехать в Театр Вашингтон, там не было русской общины, uh -huh. и он уехал. Uh -huh. У меня была хорошая работа в Лос-Анджелесе, Women Christian Association, uh -huh. я была в ресторане, работала. Uh -huh. И мне не хотелось уезжать из Лос-Анджелеса. Uh -huh. Когда он уехал, там uh -huh. дети заболели как у меня, и уже нельзя работать. не, не, заработать, не uh -huh. пришлось бросить работу и ехать. Ну, и он уехал в тогда? Он уехал в Сиатл. И начал что-то там? И там начал работать, и в ресторан идет ищет русских, находит uh -huh. и приводит uh -huh. Так организовали мы общину в Сеаттл И он долго там был? И там были три года. А после того А потом поехали в Нью-Йорк, потому что там поверил один русский офицер, и Его отправили в Нью-Йорк с этим проповед... Не проповед... учителем русского языка. Но это все... Там была э, библейская школа, библейский институт. Но это все было пока вы еще баптистами. Свет баптистами. А в Нью-Йорке так... уже мы приняли духовное. Приехали в Нью-Йорк, Господь крестил. Там у нас сосед был Сирец. Институт. Сирец, конечно. Он был да. наш сосед. Ага. Он беседовал всегда решению духовным и спорили не сможем? мужем. А я думаю, зачем мне спорить? Надо молиться. Нет. Господь откроет. И когда моя девочка ходила с тихими дитями к собранию пентикуасов, американское, Нет. а мой муж поехал в Филаделпию и мне. Ты больше верочку не пускай э, собрание, потому что у меня аппетисты будут отлучать меня за то, что мы ходим в американской черций и молимся о крещении. Uh -huh. А он уехал, а девочка ничего не знает, пошла в собрание, ее Господь тот день с этого. И приезжает мой муж в понедельник, она говорит, папа, меня Господь Духом крестил. Он берет ее и плачет. Федочка, ты молишь, чтобы меня Господь крестил. Идет собрание, баптист, и говорит, братья, сестры, я выхожу из собрания, открыто крещение духовное, а вы вставайте. Они говорят, мы все верим. Мы все выходим. Собрание пустое. Остается М -м -м. баптистская церковь. Им нашли там на 11 улице собрание у этих престатериан. И тогда ходили, и молились, и Господь, каждый вечер собрание, и Господь крестит дух. Только в году? Это было все 18, 19, -19 20, mm -hmm. до 20 -го года. В 20 году по откровению муж поехали в Одессу. Ну а, а когда вы открыли собрание там в церкви, то там руководящий был тогда? Мой муж был. OBL? Он был? Он, был mm -hmm. он открыл это собрание, он был руководящий. Там он оставил это собрание и уехал в Россию. Уже баптистское собрание оставили, ушли в Пинчикосла А после этого было через Колтович, там еще была Колтович. Через нее было открыто, чтобы ехали в Россию. Колтович здесь жил в Нью-Йорке. В Нью-Йорке жил uh -huh. с женой. И через того Колтович. И когда ниже эти собрания к нам заходит ночь и молится, я слышу, через Колтовича было сказано, поедешь в Россию, ты, твоя жена и твои дети. И Колтович сам он должен быть. Это говорить. Дух Святой, да? говорили. Он сказал, это Он вашему муж, на вашего мужа. На мужа, да. да. А Что это... он, и вы, и дети все едут рассылки. А в то время мне в сновидении Господь показал, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Я думаю, пришествие Христа иду и говорю, Господь мой, Бог мой. Когда я не подошла, вот как стена, и сейчас и все три. Никого нет, я одна. Тогда я вижу второй сон. Через крышу Дух Святой изливается в нашу церковь, которую мы сняли. И Дух Святой изливается и крестит. А там жила Федора, и она отбродом молилась о крещении. И я иду и говорю с нею. Я же ты видишь, как Дух Святой изливается с неба? Она, да, она говорит, свечу. Я говорю, Господи, крести ее Дух Святой. Она говорит, да, Господи, крести. Я опять проснулся. Вот такие сны, я видела сладенье и видела господи. Ну хорошо, теперь. Через 2-х сетях сказано было, что вы ехали в Россию. Это в 20-м году. Это в 20-м году. И через мой мужа моего было сказано 30 и И двух сильно чешнек плака. И приехали мы... 30 и 33, две цифры. И Это было в Нью-Йорке. Было в Болгарии и в Одессе. Что это возник Три цифры. И он говорит, молитвенная группа, он говорит, сестры, братья, молить, что Господь хочет сказать за этим. Не было открыто, не было сказано. А когда мы уже арестовали в 30-м году, я пришла в тюрьму к нему и говорю, 30-й год исполнился. Вот. В 33-м году меня арестовали. Я тогда приехала к нему в лагерь, уже арестованная, я говорю, 33-й исполнился. Меня арестовали. А ты старался? Вот да. Ну, ну хорошо. А, значит, муж, когда уехал в Россию, вы с ним 750, И сколько я детей тогда было? У меня было тогда, значит, Вера Павлика. Саша Петя. Четверо. Четверо, четверо детей. Он Ну, нужно денег на билеты. И, и, и... А, ну, в Нью-Йорке нам все. Собрали. Он получал тогда уже... Не 35 долларов, а по 100 долларов у нас деньги оставались. 100 долларов что? Месяц. Месяц. А так он получил 35 американцев платили ему. А это русское собрание в Нью-Йорке. Уже 100 долларов платили в месяц. Какие американцы? А, ну, Америка. Откуда? Для проповедников. Вот Сан-Франциско, Сеатл, Вашингтон, ему оплачивали. Баптисты? Баптисты. О, баптисты. Да. Хорошо. В Нью-Йорке уже сто И не, не заработал. Сто значит от пятидесятников. От пятидесятников. Ну, хорошо. А, ну, ну, тогда сто долларов — это в Америке. Нужно на, денег на билет, и нужно а, было много что купить, чтобы уехать. Нам пожертвовали целый сундук железно Библии, Евангелие Кусле. А. и Кусле. Все ему привезли в Одессу. Значит, вы уехали в Одессу? В Одессу. Он был в Одессу, но мы заехали по пути в Болгарию. Мы жили в Болгарии год. Mm -hmm. В Константинополе мы жили несколько месяцев. Uh -huh. И там проповедан Евангелие. Русский. Полное русским. Там русских делом Были там много беженцев. Но когда вы а, вам прислали деньги? День. Присылали уже в последнее время Перкин и Питерсон работали здесь. Uh -huh. они присылали. Uh -huh. Даже Они участвовали. Поддерживали. Даже Павлов получал, и Колтович получал, и еще некоторые проповедники. А Коростович когда там? Вы сказали, что он в Нью-Йорке был? А он сам поехал. О, в то, то же самое он время? Он с нами в это время приехал. И он тоже в Константинополе, в Болгарии, и в Одессе. А да, потом он поехал в Минск, и нашел жену свою, и тот приехал в Одессу. И когда арестовали всех, его арестовали, сослали его, и он умер в лагере. И как ему знали, Голтович, <говорит> <чем> он в лагере умер. В 1935 году. Это было в 1935 году. Ага, значит, он 15 лет мог служить. Да. И как, он болел желудком, <говорит> а там зима, и деревья, и работа тяжелая и холодная. А долго, когда нет по передачи, посылки, то ему поддерживали yes. они друг друга, с братом, mm -hmm. в Москве, радость, фамилия его. Ну и чего, значит, Колтович тоже, когда уехал, его поддерживали здесь американцы? или Уже присылали ему, и там Кушнирёва была, всех проповедников uh -huh. американцев послали всем. Это, это... Пентикостов. Uh -huh. Американцы. Американцы. Угу. Всем присылать. Да-да. Хорошо. Это значит э, э, Питерсон или и, Паркин? Перкин и Питерсон. Они двое. Это, Но они вместе люди. тогда были или как? Вот я не, не помню, не помню, не помню. Э, ну, когда вы приехали в Одессу, э, как мы нашли духовные повышения? А мы пришли, приехали, когда в Одессу нашли евангельские, христиане и баптисты. Одна была церковь евангельская, другая баптисты. То мой муж пошел к баптистам, а, а потом нужен к евангельским. Так он сказал, братцы, я буду утром у баптистов, а вечером к евангельским. Поэтому Они... большое них много народу интеллигентные. Угу. Так, у евангельских, а баптисты проще. Так он говорит, я говорю, так, буду у вас утром у баптистов, а евангических вечеров. А когда только сестры приняли крещение, начал Господь прийти, и ни, ни, кем, ни другие уже не хотят. То есть, др... обижались, ругались, да. что нам нужно, нам нужно. А когда только получили крещение, там, первые сестры, то ни, ни другое не хотят. Ну и что тогда? И тогда отдельно и сняли собрание, uh -huh. и Господь, Господь, сундух. и в то время и голод, и холод, и одежды нет, и кушать нечего. Это в котором году? Это было в 21, 21-м И 22-м году. Да. Голод и Такой голод, что люди прямо такие. одежу продавали, а в мешках ходили. И в тряпками. Одессе? Там, в Одессе? Тряпками ноги. А почему голод? Это В Одессе это самое главное самый главный голод. Ни хлеба, ни муки, не ни кафель. Завя, забрали в Советский Союз. А не урожай был. Самый голод был, мы приехали. И мы, когда мы, мы жили в Болгарии, да, в Болгарии так говорят, объявление афиши, что в России холера, чуба и голод. А я с этот цель, Да, объявление. Так я не хочу из Болгарии ехать. В Болгарии все есть, все, все можно купить, а там нет ничего. Я так мечтаю себе, думаю, не осталась пускай братья поедут. И я никто не знал, я одна только себе думала. Mm -hmm. И вдруг я заболеваю вечером, а утром уже пароход идет в Одессе. Mm -hmm. А была блокада, не шел пароход. И тогда я ночью заболела, и уже говорю, господи, я поеду, mm -hmm. исцели меня. Mm -hmm. И утром иду в магазин, покупаю все, я хочу в я отправился. Ну хорошо, в 21 году, значит, вы, вы... Ну, не, вы уже в Одессу приехали. В конце 21 -го. Да. И там, там начал Господь хрестить Духом Святым. И вы должны из... были открыть свое собрание. Открыть свое собрание, исцеление, и пророчество, и крещение духовное. Но, и но, всем... но тогда люди откуда? Люди приходили из, из баптистов, Барти... из, из... из евангельских и православных. С нопслами тоже? Тоже приходили. И только приходит человек первый день, первый раз и посещение. Очень ага. духовная И значит у вас церковь росла. Да. Большая церковь ага. развивалась. Самый голый хальян. И как долго, как долго вы там служили? Были 10. до 30-го года. Была пола свобода. Нет. Уже из Америки. То есть из Болгарии мы остались деньги, а Болгарии нам прислали эту посылку. Mm -hmm. Потом из Америки прислали для всех, и для верующих, mm -hmm. и для неверующих. Рис, марис, молоко и сахар. Mm -hmm. И немножко потешали вообще. Да, но, но через эти 9 лет, что вы были в Одессе, а, сколько членов приблизительно там? Приблизительно я вам скажу. Один коммунист, который расстрелил людей. Чекай. Mm -hmm. Он, у него жена и дочь ходили в собрание, и Господь крестил духом. И он их не пускал, и все уговаривал их. Не помогает, они идут в собрание. Тогда он берет на в карман, и идет в собрание, и хочет ли проповедник. Мой муж проповедует. Он пришел и стоит, не хочет. Сидеть, ждет, как кончит проповедь. Тогда он видит, мы проповедуем Христа без И он стоит и читает. И потом... Сел, не мог стоять, сел, сел и говорит, «Братья сестры сёстры, за меня, тоже верующие». И вот он обратился, стал сидеть, стал рассказывать, как он чекистом работал, как он жену преследовал, не пускал ей дочь. А теперь он верит И Господь ему открыл эту помощь И тогда его уже стали преследовать. А он уже свидетельствовал, собрание каждый присещал из кафедры, сцентрат, иркащен, и кафедры всегда так сидит. и вот его арестовали, и со мной и мы сидели в тюрьме, в одной тюрьме, и на высылку пошли. Mm. Да. Ага, да. А теперь, uh, приблизительно, сколько было uh, членов yeah, церкви? Около uh, тысячи членов. Yeah. В одной в Но когда, когда вы ездили в Одессе, муж разъезжал тоже? Разъезжал. В Москву, в Ленинград. По со современецам. Но когда он разъезжал, что он делал? Ехал баптистами в, и в Он уже проповедовал полное евангелие, крещение духовное, ног. А где? Где он проповедовал? Мос... В церквах или... церквях. Во всех баптистских Батист. церквях. Значит, баптисты принимали. Его, его принимали, да, вот в Москву он приехал, работал этот э, фамилия возникнула. Ну, когда, когда они знали, что он пятидесятник. Э... Ну, он ехал как пятидесятник. Проповедовал крушение духовные. Люди веровали из общественных общество. Все баптисты принимали. Принимали его. Принимали. И Господь крестил Духом Святым людям и хвали и радуясь. Итак, по два-три месяца дома не было. Поедет в Москву, в Ленинград, по деревням, по всем городам и везде ну, народ. Ну хорошо, когда он, приехал, когда, когда он приехал в Москву, в баптистскую церковь, проповедовал, и люди получили крещение Духа Святого. тогда что эти люди делали? Хотели в эту самую церковь? Уже отдельные. Уже отдельные собрания открыли. Мой муж там жил. Пока. Но тогда баптисты что сказали? Они уже отошли так что они не могли уже ничего говорить, их никто не слышал. Они видели то, что поеваем для тасса, что это должно быть. А, но Ты тогда, можешь... тогда пастора не должны были мужа пригласить. они принимали. Да. Так что они отделились раду отчества. Отдельно уж собирались. Иначе... Выков проповедовал в Москве, московский проповедник. Виков. Виков. Баптистский. Он вышел из общины, открыли другую общину, эти mm -hmm. десятников, и вот он. То, Beacl... Значит, но муж там работал, mm -hmm. и с ним вместе открыли общину. Они были не баптисты, не евангельские, а трезвенники. И, но приблизительно, как бы это, в 30-м году Сколько, вы думаете, было пятьдесятницов собрания в России? Или во всех общинах? Yeah, в России, на Украине. Но вы это знаете? же это несколько сот. Вот Собрание да. Пятьдесят. да. Это вот так быстро. Люди, голод, холод, такие болезни, голые босы, куда они пойдут? Они только шли все к Господу. И Господь изливал твой дар. Но кто, кто ходил и проповедовал? Муж и Калтович? Только два и больше? Но тогда был у нас... Отсюда приехал из Нью-Йорка Замрига. Да не, Замрига. Из Нью-Йорка с нами приехал. За Пишни приехал, он остался в Болгарии. Она, жена его, болгарка. Они в Болгарии работали. А мы уже поехали в Адес. Она еще я живет? Знаете. Я ее не видела. Я же ее хотела бы видеть. Я, я, я, я вам дам адрес. адрес да, я напишу и писла. У, -у, -у. У нее дочь была. Наверное, большая уже. Так что они работали уже в Болгарии. А мы поехали в Адес. До 30-го года большое обращение было. Люди прямо по всем городам и деревням росли. Павлов, помните, Павла Василия Степановича, он приехал по Павловскую губернии, а Колтович приехал, проповедует крещение духовное. А он говорит баптистам, не принимайте их, это не, не, не от Бога. Тогда встречает Павлов Колтович и говорит Колтовичу, ну, брат Василий Степанович, пойдем молиться, если это не от Бога, разрушится, а если от Бога, то Господь тебя крестит Духом Святым. И Господь его крестил Духом, О, Павлова, а, а, а, Василий а, а, а, Степанчан, в Баптийской проповеди. Где? В Подольской губернии. О, в, России. в России. Тогда Господь его крестил Духом. Он идет в общине и кричит, братья, сестры, молитесь, Господь крестил Духом. Сетры». А через него исцеление, исцеление, да, исцеление. Ну хорошо, значит это вы делали от 21 до 30-го года, тогда была свобода, нужно было ехать везде, но победовать где-нибудь, и никто вам не запрещал. Нет. Ага. Гонения не было. Yes. Не закрывали церкви. Открыта была еще бодно проповедная. Было... А в 2020 году уже гонение. Да, но это уже это мы потом пойдем. Значит, а, а, а в, эти, в эти годы, когда вы были там в Одессе, а, была какая-нибудь библейская школа а, учить молодых. Или воскресная школа для детей? Было что-нибудь такое? Школы не было воскресной. По домам так собирались каждый вечер и проповедовали крещение духовное, истинение, и Господь совершал. И молодые слушали и молодые твои славали, мысли? Принимали ухорбу на нас молодежь, молодежью. У -у -у. Моя дочь была. А специально для молодых не было такого здания? было. Было Значит, все вместе все все ходили в церковь. Ходили собрания. У нас в идею э, женские собрания у нас было. Женское собрание у нас было во вторник. Средовое собрание было. Посерное. В Пятницу э, членское молитвенное собрание э, для всех общих. И потом э, пост, постом и молитвой. И Господь исцелял, и прицелил пятницу. А в субботу? В субботу mm. не было, Чего, не а помнишь. А воскресенье в каком воскресенье в в утром в девять утра, mm -hmm. и до часа, до двух собрания. Четыре-пять часов? Одно собрание? Одно собрание. Молитва, проповедь, покаяние и молитвы. Воскресная школа проходит тут же. А в том молитве такая, что входит сало отдельная, не там, где проповедовали где люди, а отдельные, кто молился о крещении, заходили. Об исцелении заходили сюда молились, И там Господь исцелял. А в воскресной Вы сказали, это для всех мест? Всех для всех детей? не было, а вообще было. Значит, дети должны были с вот, И... да. Так что не было детского. Значит, по 4-5 по часов собрание было. Было так. Это воскресенье, утро. воскресенье А потом так, потом прошли домой и опять на собрание. А опять в победу, я опять в собрании. Не помню сколько уже было вечернее собрание. Я опять до 9-10 до до часов опять вечера. Опять э, 3-4 часа. но 4-4, их то, и, кто, и кто... Кто стойко мог проповедовать? Итак, Павлов уже проповедовал. Приезжал к нам в Одессу и проповедовал Павлов. Мой муж Павлов Кутович. Mm -hmm. А потом у нас был брат Рюмшин, брат которого Господь одарил и крестил Духом Святым. И он проповедовал, и он разъезжал по деревням. Его арестовали, заслали и проповедовал. Mm -hmm. Ты что им дальше бой остался, он ему ешь он из России, он в Америке Мы не был. Не был, он в России, коррумчен. В Одессе он жил, и в Одессе он победовал, и в Одессе он и работал, помогал. Но тогда а, в не проповедовании не проповедований некоторые учили, наставляли, да. Учили. Каждый понедельник проходили а, для проповеди. Приходили братья, сестры. И мой муж им лекции давал, и проповедовали и учились, и так начали работать. Так. понедельник. Понедельник. И многие приходили. Приходили много, кто свободен. Кто... А то вечером понедельник? С утра. С утра? С утра. Молительная группа была уже после обеда, а с утра приходили только проповедники. А там молительную группу приходили все братья и сестры, те, которые выбраны по назначению Духом Святым. В uh -huh. и, uh, и тогда эти, которые приходили по понедельникам утром на uh, уроке, они тогда что, uh, работали как проповедники? Да. Читали те места, которые наставления для проповедей. Ну хорошо, когда... когда uh, Пятидесятницкие люди поверили в этих местах, вы сказали, что было почти две сотни церкви. Но ну, Где вы нашли столько проповедников для всех этих собраний? Во всех собраниях выбирали пан Марчука, Панулка, из фактических общин и господи с Духов. И их ставили на работу. Oh, они, э, они, они проповедники были у баптистов, так, Святого их. Духа. Да, и тут их приняли, и им помощи что-то присылали из Америки. Ну, да, но, но... А что баптисты на то сказали, Они я. уже отдельно работали. Так что они... Yeah, ну, ну хорошо, все, все так, свобода, успех... Uh, Продолжалось до 30 года. 30. А в 30-м году что случилось? Арестовали и баптистов, и евангельских, и православных священников арестовали. Это сталин. Сталин? А по какой причине? Ну, гонение на церковь. Ну, а, а почему Разве церковь что-нибудь делала плохо? Ну, раз безбожная. Безбожная страна. Беспрошенная власть Бог и не сопротивляться. Ну, ну, хорошо. А что, что правительство делало? Харисовали проповедников? Арестовывали остальных всех людей. Крестьян, кукурузников. Их арестовывали. Ну и Чурмы, полные чурмы. Люди mm -hmm. в своей из... заполнены были э, крестьянами. И люди падали как муж. И голодные, и голые, разъятые. Как арестуют их, так коридор полный людей, вымирает, и люди умирают, и несут, и хоронят. Это бьярешний. Уже не верующий, уже колхозников. А, но я добро за... за а я да верующий. Верующий. Ну, мы все арестовали, держали, пока суд совершился. И тогда их посылали по назначению кого-куда, в разные стороны. В лагеря на мыслку. Мы его мужа сослали в Харькове. Один к Молдову веровал. Не тот, который я рассказывал, а круглый коммунист пришел собранию собрание, у него жена и, и, и тесть были баптисты. Mm -hmm. Пришли в собрание, и он получил крещение духовное. И тогда он объявлял нас в кафедре, и преповедовал полный Евангелие, что его Господь кажется Духом Святым. И врач и сослали с моим мужем вместе в Харьков. Я поехал в Харьков к нему, еще я была на Харьков, да, а он я? в тюрьме был. Я в тюрьму пришла. Приходим в тюрьму с этой сестрой, с его женой, с сестрой. Mm -hmm. Я или она приехали. Прихожу и спрашиваю мужа. Говорят, нет его. Мы прямо в прокуратуру. Прокурор. Приходим к прокурору. Очередь. Э, еврейки там из Одессы. Мы в очередь стали, заняли очередь. Подошла наша очередь. Приходим к прокурору, говорим. Мужа ищем. Прислали их сюда. В этот... В Харьков. приходим Что случилось? Нет, Мы прокурор? говорит, завтра будет иметь свидание. Да, да, свидание. Вы проходите в в канцелярию, я захожу, а потом эта сестра приходит. Я прихожу, он мне говорит, ну его боже, что он такой, нехороший, плохой человек. Я говорю, вы знаете, у меня семья большая, у меня пять человек. Детей, и... А муж расстроен, не виноват. За что его расставили, не стаю. А он хотел, чтобы я его тоже на мужу напал, а я зачищаю. Тогда он говорит, выходите. Я вышла эта сестра, коммунисташина. Она говорит, мы вы верим, мне, ну уж неправда, обманывание, заблуждение. Так она сказала. И она сказала, а я стою за дверью сестры еще и вышла. Он ее послал уже. Тогда на второе день нам всегда не дается. С моим мужем и с Тимур. И ее муж тоже самое говорит она Неправда, заблуждение. мы не верим коммунисты. Он же боится. Так что же ему? Мы его мужа заслали на нас, комиссар, самый холодный край в mm -hmm. Сибирь. А у нее мужа послали в ташке от заведующий Этому дали лагерь. Mm -hmm. Как уничтожить. Ну вот, дальше защищает свою кушку. И приехала на ведец, думаю, что она будет говорить. А я рассказала, что она там отрекалась и каялась. Mm -hmm. Теперь она приходится брать. И как будто она как верующие. А, а я говорю, она отрекалась, так говорила, что неправда соображены, что они верят, они не верит а не в это. И они долго не были. Они приехали ну, из Ташкента, привозили материал, манукатуру, все складывали в склад. Mm -hmm. У врачу пришли бандиты, сазали отца мать, а он уже поехал работать, mm -hmm. коммунистом. И тогда им сказали, не живите, не уставайте. Вызли у них все, но машины все вывезли mm -hmm. что они из А вам дали видать мужа тогда? Я видел мужа. И он что сказал. А он говорит, со мной посадили одного человека, ненормального, сумасшедшего. Mm -hmm. а я говорю, не верь, он нормальный. Я говорю, что не тебе дали, а ты только молишься. Mm -hmm. День так сказать. Ну no, хорошо. Его выслали, мы говорите, Коми, Комиссер. Коми, И он, там... он Шесть Шост... лет он там проработал. О, какая Ш... работа? В, аптеке, в А, в то, а в то время я была еще в Одессе, проводила Сашу, Петра и Джана в Америку. Угу. Приехала в Одессу в первом с... меня отставали в 33 году. В 33 году? И фанцы расставали? Меня уже расставали. Да Для Ну, гонение на всех. Ну, а какая причина? Большой проповедника, приехал из Америки. А значит, как? меня. Но и вас где дали тогда? В Одесской тюрьме год я просидела. Oh. Год. И маленькие остались эти вот сейчас, которые здесь... Дочь uh -huh. по-русски не знают ни слова. Приехали маленькими сюда. Uh -huh. к Саше уже, и они их определили к верующим, но бездетные. И они их выросли, uh -huh. и образование получили. Значит, все дети тогда уже Уже, ну а я уже в тюрьме год сижу, они приходят ко мне и все говорят, мама, мы с тобой будем на месте uh -huh. Я говорю, я не могу сэ, и кушать нечего, и постелить нечего. Бальто, в я хожу, я его на ночь, что меня не успела. А кто за детей ходил? Ну, Павел потом. Ага. -а. И они вилорные, боссы, и так ходили. Вчера упаси, придут ко мне, и Бог не загадает, и плачет. Ага, -а. вот так. вот так. А потом уже пришли ко мне, а я уже в больнице лежала. Пришли маму, мы... а -а -а. сейчас мы едем на они... «Поезжайте, я буду за всех вас продать, да, а вы поезжайте, да. не вы там будете mm -hmm. И как просидели? Просидели в адресской цене, а потом меня не там, с бандитами, на Караганду послали. Караганда. О, еще? В mm -hmm. Маницу. Этот, э... бандиты, боры, там все, разный народ, соблали сброд. Телячий вагон красный, на замок заперли. И Сибирь. Да. Сибирь где Поездом ехать дней, мы ехали больше месяца. Поездом? Поездом. Красный вагон, Как далеко? По два-три дня стоял на по, поезд. Ага. Но как.. Они дороги все нас И где, где вас увезли в каком месте? Это Караганда, около метра. Петропавловск, Сибирь, начальник. начале Сибирь. И вы так как долго там были? Я там была, пока мой муж прислал телеграмму, уже хлопотал, а начальник был там, и приехал Бери, начальник был в интерьер-котеле. приехал к ним, и он заходит ему, к нему в контору, и просит, что моя жена в Караганде, если можно, потребует жена сюда, ко мне. И он не прислал. Меня высыпает начальник. Uh -huh. Вижу телеграмму на сторону. Какой ты прислали Присылает двух человек. И так, два, два человека. По послали мне туда. Комиссар. Холодный лето посинец. Все зима. Сильный ветра, сильный холод. Значит, на них там ездили. Значит, там... вас тогда привезли там, где муж был. Где муж? И вы тогда что делали? Там, uh -huh. в этой же аптеке, меня посадили работать. Он с одним менял, с порошки делал. А -а -а. В этом, в котором году это было, допомним? 1935 Но, значит, вы не могли... Э... Ну, общих работ я не была. Не-не, вы не могли ввести духовную работу тогда? Уже. К нам приезжали верующие, баптисты, наши пятидесятники в лагерь. И все искали в Ренеюр. Приходили к нам. И я им давала свой паёк, кормила их, и они искали только поддержку. Mm -hmm. да. И вот и пактисты, и всякие. Ну и как долго вы были там? Я была строг мне было три года давно, mm -hmm. но я уже третий сидела в Одессе. года? Да, тридцать. А уже тридцать, ну да, четвёртый, а тридцать пятый я работала на Авче. Mm -hmm. Отбила строка, ждала своего мужа, чтобы он отбил строк. Mm -hmm. Уже у нас квартира была там. И я в этой квартире шла и ждала, пока она будет. Mm -hmm. он обычный. Он отбил строк, получил документы, им поехали в Калугу, под Москву. А mm -hmm. сюда мы сняли визу туда, чтобы мы приехали в Америку. Mm -hmm. И во вторично арестовали и сослали. 2006 О, 5, в 36 году, в 16 октября вас снова арестовали. Ну, ну, ну, ну, хорошо. Вы приехали, где Калур, вы в, в, в, в, в близко к Близко Москве. И вы что там делали? Парфонетов. Так же проповедовал Часть приняла, а часть нет. Часть стали Я долго вы там в Калуге жили? Ну, так, в 36... 30... В 1950 или 36 году мы приехали в Калугу, mm -hmm. а в 1936 его снова строили. Несколько, был... несколько... несколько месяцев он был настроен. И нас сказали был. причину, почему арестовали. Ну, я еще нам сказать? сказали в том лагере, где мы были, сказали, что НКВД, э, что его не пустят в Россию, что mm -hmm. его снова Так и вышло. Ну, значит, арестовали вас в Калуге. И что и что вам, что вы тогда сделали вам? Я осталась на квартире. А мы, значит, э, фотографировались, послали детям карточки сюда, в Америку. Прислали детям тысячу рублей. И эти тысячи рублей нужно было получить. Его уже арестовали. Он уже четыре раза ехал в Москву получить эти деньги. Так и не дали. Пока его арестовали. Да. И эти деньги мы не видели. Mm -hmm. Так нам не дали. И, э... и нужно было его арестовали, внести ему Передачу, кормить, надо было самой кормиться. Приехали из Америки, э, из Москвы. Э, Гарри э, в американском консульстве работал, бухгалтером. А Павлик ему дал деньги. Его приятель, друг его баба И он его привез в Москву, в этот Я носила уже передачу, пока его сослали. Но он в тюрьме э, э, там, в этом месте был. В этой колоде. На как долго? Октябрь, ноябрь, декабрь. В декабре его сослали. С сослали где? Вот сослали его в этот, вот Пет Петропавловской крепости. Это опять в Сибирь? Это же далекий Сибирь, это же страшно. А, а вы остались а в этой Я все сделал, чтобы мне тоже не оставали. Собираю вещи, стою в одной сестре. Она поверила духовное крещение. Я ей несу, а хозяйки свои не говорю. Говорю, я еду сколько можно. и в Москву он попросил. А сама поставила чемодан на три сестре А потом машина была, я продала машину, поехала к в, в Ташкент. А в Москве только было два-три дня у брата, у, этого, у Быкова. Он еще mm живой -hmm. был. И дала и там несколько рублей мужу передачу в Москве. И уехала, я в ташкент Там поступил на работу в маслозаводе в я там работал. Ташкент — это город только Луга, а это улица Пелезы. Ну и чего? Значит, мужа они отслали в Сибирь. А ты еще в этом месте? И до какого пора. И вы знаете, я перебью. Когда мы заполняли анкету, указать где ваши родные. А я своих родных сказала, мужу, ты своих покажи, а я своих не буду писать. Чтобы они не страдали со мной, я не указала. Я написал так. Отец мой старый, он уже умер. Большого дня нет. Uh -huh. И я поехала к родным, и меня почитали. Uh -huh. Я работал там э, в Узбекистане. Город Курган, не курка. И вы как долго там жили? Я там была около три. Работал. А муж в Сибирь? А муж Сибирь. А вы имели переписку с ним? Уже не было. Не было. Он не знал, где я, а я не знаю, что. Uh -huh. Uh -huh. Ну и после трех лет, тогда uh -huh. что? Тогда сестра моя говорит мне, ты поезжай туда к своим. Она, и мотак, здесь, mm -hmm. А наши были все в которые здесь а. сейчас. Они в Я поехал сюда и там работал. Там я работала в швейной фабрике, потом поступил на автобус с кондуктором и кондуктору я там. На автобусе. Алмата. А где это? Алмата это затощенцы. Около... кани они? Чертва. Обу-хамат. Слухи были там. Ну хорошо, и вы, вы, значит, вы же не здесь работали, а муж все время там. Вы, и вы видали мужа после того? Я только видела, когда он в Калуге был, в тюрьме. Его привозили два... Значит, последний раз вы мужа видали, это было в 1936 году. 16, 16 октября -го я как-либо арестовали, я приносил ему передачу. А уже 5 декабря его сослали. И вы больше не видали? Не, не видали, не ни письма, письма не имела. Ни письма, письма не видали? Я не, не О, Значит, как, когда его отвезли в Петербургской крепости, крепость. А. самый а? тяжелый лагерь. Как его там отвезли Я в 1910 году, пришел. вы не видали и не, не имели переписку? И, фу, не имел переписку. Но, а какое сведение бы имели? Uh, учительница, которая занималась своими детьми, французка. Mm -hmm. Она преподавала английский язык Сажи Бадаси. Yeah. Uh -huh. А он имел с ней переписку с этой учебницей. Mm -hmm. Он на нее написал письмо. И это письмо я читал. Это в каком году? Это было 36 -го, наверное, в 1936, модерн, или начало. Oh. Павлик в то время был еще в ага. да. Так что он тоже это писал. Я адресом знал, а я не знаю, что его адрес. Помню, а -а -а. кто он ну, и Вы и тогда в России, как в этом месте? Как... Я в Алматы и там работала. Потом, работал. под кровью, мы должны были положить в больницу. А у меня была блуждающая почка. Mm -hmm. Они считали, что у меня такая так, то операция идти. Они мне клали в больницу. Я прихожу к одной сестре и говорю ей, я всегда к ней приходила, и говорю, можешь у вас оставить чемодан? Меня в больницу положить, кладут. Говорят, а ты молилась? Я, говорю, я не молилась. Давай помолимся. Стань с ней молиться. Она говорит, тебе путь в этот в курган. Курган. что это Курган? Не помню, не помню. Пошла в Лунице, город не вспомнил. Поехала к Кургану. Приехала. Курган зима, холод, мороз сильный. И, и кого искать? Бавчистов переставали. Сослали. Кого искать? Спрашивают бавчистов. Успавшие. Их проследовали. Когда я перешла, Одной. Она была пятидесяти. Самужим вставали и сослали как поляк. И она осталась одна, низкого квартиранта. Я с ней познакомилась. И узнала всех уже. Я всех узнала, наших пятидесятников. Там, где был наш брат Пятидесятник, он был не помню, кем в общине. Ты харфамили его. И он там на волновый славке был. Mm -hmm. В то время когда меня заслали, и он в то время был. И раз меня туда доядся. Да, я к ней перешла на квартиру, не жила, и работала, поступила в челяк торг продавцом в магазине. Mm -hmm. Потому что я паспорт имена. Mm -hmm. so, почему я за такой холод здесь из Ташкент? Я вот у mm меня -hmm. здесь знакомые родственники. Родственники. А мне надо было, голова. Да, и вот я там и работаю. Значит, тогда, с 30-го года до... до... 36-го. Да, да. Но до... когда вы приехали в Америку, это было 50... 20-й, 21-й год. Нет, а, в Америку, было. Это, было. это был 11-й год, в 11-м году. Нет, нет, теперь, теперь... А теперь в 60-м. 60 Хорошо. От 30-го года до 60-го года, значит, 30 лет. Я прошла все тюрьмы, все лагеря. Ага. Вы жили... И меня опять рассортировали. Вы жили кругом, но вы не могли Никак. работать духовно? Нет. Нет. Нет. Никак. Угу. А, а другие могли? А, а, когда, когда мы там жили, вы видели, что собрания бывают? И После кого это... когда моего мужа, там еще община наша была. Еще собирались. И были проповедник. Угу. Бондаренко, там... брат, руководящий. А потом он приезжал к нам, к моему мужу, этот Бондаренко, просил, чтобы его там поставить руководящим. Мой муж сказал, я теперь ничего общего не имею, сообщения. Я уже заключенный человек. Так он поехал, и я слышал разговор такой, я слышал, что его арестовали, расстреляли. Тоже, да. Ну, а в эти места, где вы жили, вот там вас послали, вот, там уехали, там... Ну, я в аптечной, и в аптечной, вообще. Там были собрания по всех городах, где мы... Ну, не были только баптистские общины. У Вы их не гонили, ничего? многие сослали, ага. а остальные уже тихонько сбились. Угу. Тихо. Как по домам? По домам. Уже не, не, не имели собрания. Уже не было. По домам только собирались. Но, Ну да, но, ну вот Пежитков говорит, что есть пять тысяч церквей uh, в России. Везде пять тысяч церквей. Но... но uh, но почему он так говорит? Вы говорите, что, что люди боятся, а он говорит, что есть тысяч, 500 тысяч членов, и, и что, что есть свобода. Но это правда? Вы видали стойку. После того, не было уже таких арестов, это были общины, открытые общины. А потом была объединенная уже община, mm -hmm. уже не пятидесятники, а только евангельские, баптисты, пятидесятники, часть. И это одна была община. Это в одном не городе не это я была в лагере, я только я не знала, в каком году это получилось. А потом меня уже сказали, что объединилась община, и открыли одну общину. Mm -hmm. И тогда проповедовали. А мне, а, значит, когда мне расставали уже, Третий раз после войны это вот. Тогда меня следователь говорит, вот, дают, мне пять лет дали лагеря, И я поблагодарила за эти пять лет. И жду выслугу. А потом я молюсь, и мне Господь открывает, что меня освободят. Мне Господь открывает, что мне дадут субботу. Mm -hmm. И я жду день, два, три. Вызывает меня следователь. И говорит, то, что мне Господь открыл, и он мне то же самое говорит. Мы вас освободим, чтобы вышли в баптистскую общину, присоединились и там проповедовали вообще. А баптисты меня не принимают меня боятся. Я из сырмы вышла, не боятся, сэ. И на квартиру никто не пускает. А наших пятидесятников нет, все были. Это где было? Это было уже фо, -то. Фрунзе. Фрунзе. Фрунзе-то за Ташкент. Последние городы, где вы жили, э, перед тем, когда вы уезжали в Америку. В я поехала в Одессу в 1958 году. И, там Одесса, и вот. мне было так сказано духом, через одной сестру. Прошли годы, прошли месяца, прошли дни, прошли часы, прошли минуты. Остались одни хвилины. это. Минуты. Mm -hmm. И вот э, я получила от Петра адрес, приезжал сюда из Киева. Андреев, проповедник, батист, он объединенный община. Он бактический проповедник. Он приезжал в Киеве. его увидал и сказала, возьми адрес моей мамы. Андреев, он был в Киеве. Киев. В общине Бактистов. Он здесь приехал на визит, в и когда он прислал с ним адрес меня, mm -hmm. а я уже в этой собрании, он спрашивает, где воронаева, боятся сказать, что говорит, опять же, стоит, и ты, опять ее сошлю. Никто не говорит, где я. А потом я присоединилась к этой общине. Mm -hmm. Мне сказал наш нашим проповедник, нашей, нашей общине. Mm -hmm. The... Брат Кузьми, Кузьменко по Кузьменко, нашей общине, Кузьменко, он был в объединенной общине, в Одесской, а так он работал за Одессой, при районе, при моем муже. Uh -huh. Мы вас сослали, и в одно время нас сослали на высылку, меня и его, uh -huh. в одно время. А он потом, когда из высылки вернулся, то он уже объединился по общину общей, и здесь он подпоминник, РТН-шинь. Yeah. А я там еще блуждала. Mm -hmm. Но я этот призмен что сказал бы? Да. Он мне сказал так, вот тебе Андреев привез адрес, но ты, прежде всего, должна войти в нашу общину. Uh -huh. а Присоединиться тогда ты получишь адрес. Uh -huh. Я говорю, хорошо. Когда теперь меня ищут, чтобы я объединилась. А тут никто не говорили боятся, что меня достают опять. Да, наш брат, который духовный, он очень за меня и за мужа, и за детей, такой был приятный брат. Он мне говорит, вот так, как тебе сказала Кузьменко, буду тобою тобой беседовать, что ты объединилась. Ну, пойдёшь сейчас к нему и спроси, когда и где мы будем говорить Он Он побежал, скорее, собрание, к этому Кузьменке спросить, когда мы будем беседовать. Он говорит, завтра тебе убрать два часов до uh -huh. Он рано бежит уже. Пойдем. Ну пойдем. Я стою в очередь за молоком. В очередь снег кругом. Прибежал. Молоко я получила, оставила. Пошли к нему. Пришли еще рано, еще холодно. Потом пришел Кузьменко, с ним близкий проповедник двое. меня, присоединись. И то, если тебя в Америку пустит, а так тебя не пустят в Америку. Но Пашка община преследует вашу общину. Я говорю, я с удовольствием я присоединюсь. Тогда так мне пишет Андреев, присоединюсь. Присоединюсь в общину, и я вам пришлю адрес. Я уже присоединенство уже я славю Господа в объединенной общину. Тогда он присылает мне, не меня, а на эту проповедника присылает mm -hmm. Адрес что не пропал. Ну, он не дает расписываться. Я пишу ему письмо. А уж я объединял на общение. Присоединился. Тепло приезжают братья из, из районов духовные. И я говорю, братья, вы никого не заставляете присоединиться. Если у не открыто, пускай так остается, кому как открыто, Мое дело. Пусть на меня не смотрят. Мне нужна оставляет, Я по нужде, чтобы была присоединиться. Мне нужно к детям поехать. Иначе я не могу ехать. И вот так всегда всем говорила. Говорю, Никого не оставлять, Кому как отчитать. Пусть так действует. Я вам скажу еще одно дело. Когда в 47-м году, или 50 уже, м поехали наши братья в Москву, к Крушову. Уже Сталин не было. Сталин mm -hmm. же умер. Приехали к Куршову, собрали западные из Украины подписи наших пятидесятников, чтобы его открыли союз и общину, общину mm -hmm. духовную. Их арестовали их по 25 лет дали, и отправили на футбол, и они там в тюрьме сидят и на работе Yes, значит, несколько сколько их было? Пять человек. 10 человек пошли из Одессы или из Украины? Из Украины. Пошли в Москву? Москву. А из Украины, это значит, из Николаева, там, из Шерсона, uh -huh. из Одессы. И они сидели в тюрьме. Они представили, uh, представили Европу, Хрущеву. Хрущев. Вот мы собрали подписи наших пятидесятников. Просим дайте нам союз, открыть союз. И их арестовали по 25 лет. Это, как, это коммунисты так сделали? Это Хрущев. Хрущев oh. делал сам. I mean. Я с ним переписку не Да. И эти пять человек... Еще в тюрьме где-то сидят. Еще сидят. На 25 лет дали. Хоть умрёшь, умрёшь однажды, и, а 25. 25. и вы, э, не умрёшь, одна, двойторая. А ещё двадцать Я уже, при тем, как сюда ехать, вообще не была там объединенной. И и они что в тюрьме? Они в тюрьме. Сказали, что мы уже не наверное, так, как бывает, свыстро. И он на работу и гонит ее. А ночью спят но, но, А, Но почему они не хотят быть в это соединенные? Они хотят объединяться, зато их хрестовали. Зато их и посадили. Но раз, хотят... я, раз это плохо быть, а объединенные... Они против этого. Они вот. против этого. это неправильно но ну, некоторые пятидесятники они некоторые объединились и хорошо сделали ходили в собрания проповедовали и работали и всем не содержали а кто не хотел то сидели в лагере ну а как ваше мнение мое мнение что они объединились свободно и проповедовали и работали и всем не содержали но, но хорошо работали. а когда они а когда они а вместе работают а... Вы говорите, они тогда имеют свободу. Так они проповедуют и работают. Я не мог с ним сейчас и я получила письмо из Москвы. От брата, руководящего нашего пятидесятника, он был объединенной общиной. общине. Mm -hmm. ему всегда говорили, глубоко не бери, бери сверху. Я вот так проповедую, не сильно бери mm -hmm. Так ему не дали проповедовать пятидесятников объединил общину. Теперь он мне пишет письмо такое. Я вышел в объединенной общине и работаю на производстве. Уже не работаю, он разъяснил проповедник, там был, бандистов. Yeah. А теперь пишет на производстве, работаю, и работаю уже пяти Такое письмо я имею от него. Значит, so, он имеет какое-то собрание? Там? Собрание, уже там проповедует, там Нет. Нет. Может быть, за городом, можете и... где-то в Москве. Московская община. Там много были необъединённые наши пяти Он Они хотели выйти из за... И он хотел работать Ну хорошо. А если комиссии узнают, тогда он... Не знаю, как он. Он и так был уже пять раз существованный. Ага. Uh ну, -huh. uh, no, значит, эти, которые вошли в это этот союз объединил? Он считает это неправильно. Вот те, которые не вошли, а эти считают, что это неправильно, он неправильный, он неправильный. А я не знаю, а Это нехорошо. Даже тем братьям не вели не написать, это.